Детектив, почему мы слушаем эту лошадь? И из чего вы вообще взяли, что пирамида пирамидоголовый сможет нам помочь? Он же преступник! Откуда столько скептицизма, Друппи? Любая помощь лишней не будет, тем более от такого человека. А он богат, я прав? В прошлом он делал вещи, которыми сложно гордиться. Но он единственный, кто может нам помочь. Чисто. Тем временем в замке Медведя. Пришло время поплатиться за свои злодеяния, медведь. Самонадеянный глупец! Да я тебе. Ты больше никогда не ляжешь на мою кроватку и не помнешь ее, сука! Тем временем в доме ПГ. В любом случае, чувак, о чем я говорил? Да-да, ты же чувак, без шуток. Я тебе волнуюсь. Ты запутался в своей жизни, а я лишь пытаюсь помочь тебе выбраться из всего этого дерьма. Слушай меня, чувак. Не воспринимай жизнь как должное, чувак. Проживай каждый день, как будто это последний в твоей жизни. Чем лежать, руки за голову! Что вам нужно? Твою мать, через семь ворот, да с погодами! Что такое, приятель? Похоже, он принял твой монолог слишком буквально, да? Продолжение следует.